ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, это так называемый клонатор. ph метр так называемый. Вот, Это такой же ПДС-метр. Он в пробке сначала, потом в минвате, потом уже в грунт идет. 4.